А какой песня встречается? Там еще про какую-то яблочку говорилось. Давай проверим. Давай, Хабин Давай, Давай,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 А, это соседи не спят. И а потом... соседи не Ну под... это моя песня, спят. Под нами наоборот, Вы просите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя. Это юность моя. Мы на всю И соседи не спят. А под нами внизу Вы просите меня. А потом... Выбрали из запретия еще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 О, о, о, Ладно, ладно, ладно, ладно. Нормально. Сань, нормально, нормально. Жорки. Ребята, это голод? да. будет Выбирай трубочку. Обидок перевешивай. Вот этот. Давай, Я А что там? А Я буду твоем месте, конечно. А что там? несколько Что там?